В этом видео я покажу, как в правильно настроить сборку. Сборка подвески автомобиля сделана довольно-таки неплохо. Ни предупреждений, ни ошибок, в деле деревостроения нету, Но сборка немного недоделанная. И я расскажу, как привести ее в ближайшее состояние. Для начала расскажу, из чего состоит эта сборка. Сборка состоит из отдельных э, компонентов. Это детали и отдельные подсборки. А также есть э, компоненты Toolbox. В основном это крепеж. Первое, что бросилось в глаза, когда я открыл эту сборку, это неправильно настроенный главный вид. Если мы выберем э, главный вид, то здесь будет вот такой вот. По мне, так главный вид должен быть, ну, здесь он вид справа. Как это сделать? Это делается очень просто. Выбираем здесь ориентацию и щелкаем ⁇ Обновить стандартные виды ⁇ После чего выбираем ⁇ Новый вид ⁇ Щелкаем ⁇ Да ⁇ и закрываем это окошечко. Теперь вид слева у нас будет вид колеса, а вид спереди ⁇ вид целой сборки. И Здесь колеса обозначены как левая буква L и. Правая буква R. Как вы могли заметить, здесь не все детали полностью определенные. Есть и свободные. Кстати говоря, вот эти вот колеса, они хоть и поворачиваются, но они поворачиваются уж на слишком большой угол. Даже вот так вот их можно повернуть. То есть человек делал-делал сборку и не доделал. Ну, собственно говоря, и это колесико тоже можно так повернуть. Конечно, же такого быть не может. И это я покажу, как настроить. Для начала пройдемся по отдельным компонентам сборки. И первый я открою, наверное, вот это вот колесо. Колесо сделано на удивление правильно. Конечно, вот эта вот гайка несколько смущает значит зафиксированная первая часть которая у нас неподвижна само колесо свободно вращается вот есть шина отдельно сделана деталью есть само колесо ну и здесь подшипники присутствуют, гайки, там прокладки какие-то я не знаю вот здесь все нормально все прекрасно все вращается так, как оно должно вращаться. Переходим теперь в сборку. И здесь колесо, это конечно же, не поворачивается вокруг своей оси. Оно не может повернуться, так как этот узел сборки не гибкий. Для того, чтобы сделать его гибким, Нажимаем на кнопку «Сделать узел, узел сборки гибким». И теперь это колесико должно вращаться. О, отлично. То же самое делаем и вот с этим правым колесиком. Выбираем главную сборку этого колеса, то есть полностью узел сборки и присваиваем ему э, атрибут «Гибкий узел сборки». И теперь это колесико тоже вращается. Теперь нам нужно что-то подумать с вот этими а, пружинками, с пневматическими а, цилиндрами. Они у нас должны двигаться и, соответственно, должны двигаться вот эти вот тяги. Они у нас здесь полностью определены, потому что вот эти а, пневмоцилиндры у нас тоже полностью определены и шток у них не двигается для того чтобы двигался шток делаем то же самое что я показывал на примере гидроцилиндра у гидравлического захвата нам необходимо открыть узел сборки здесь кстати говоря есть несколько конфигураций это открытая по умолчанию и закрытая то есть полностью вдавленный шток по умолчанию почему-то полностью вдавленный опять же и Полностью открытый. Да, полностью Шток полностью вышел из корпуса э, пневмоцилиндра. Для того, чтобы э, сделать гибкий узел сборки, нам необходимо э, применить э, новое сопряжение между штоком и корпусом. И также завязать на уравнение высоту вот этой пружины. Для этого смотрим, как э, спроектирован этот пневмоцилиндр корпус здесь отдельно и шток здесь тоже отдельно. Смотрим сопряжение штока цилиндрическое на расстояние. Вот этот мы сейчас удалим. Ну, дальше параллельность и э, совпадение. Значит, на расстояние мы можем погасить. Теперь у нас шток должен, да, вот он свободно ходит сделаем также разрез вот этот нам пожалуй подойдет и здесь посмотрим на какое расстояние может ходить что сопрягаем Подож, наверное, вот это нам нужно поверхность сопрячь сопрягаем Вот эти две поверхности. И идем в дополнительное сопряжение. Выбираем расстояние. Здесь минимальное, пусть у нас будет 0, а максимальный, ну, допустим, 15. Щелкаем ok и смотрим. Да, чуть поменьше надо. Сейчас померяем. Ну давайте сделаем ну, 14 или 13. Здесь максимальное 13. Вы спросите, почему здесь а, такие маленькие значения, когда у нас задний а, или передний, передняя подвеска автомобиля. А секрет прост. Это а, модель для подвески игрушечного автомобиля. Поэтому здесь все такое маленькое. Например, вот этот диаметр здесь 12 миллиметров. Ну, так вот, шток теперь у нас сходит свободно на то расстояние, которое мы ему определили. И теперь нам осталось определиться вот с этой пружиной. Здесь мы ее сопрягаем вот с этой плоскостью. Так. И теперь нам необходимо установить расстояние между вот этой плоскостью и вот этой вот гайкой. Для этого что мы делаем? Для этого нам необходимо два раза щелкнуть по этой пружине. И здесь у нас появляется размер 30 и 38 соток. Дальше давайте померяем вот это расстояние максимальное 31 51. здесь мы видим что это не истинный размер пружины а истинный размер у нее чуть больше сейчас мы посмотрим у нее истинный размер здесь выберем максимальное расстояние Почему-то показывает максимальное расстояние, наоборот, минимальное. Давайте выберем минимальное расстояние. Ну, вот то же самое. Ничего, собственно говоря, не изменилось. Ладно, ничего страшного не произошло. Теперь нам просто необходимо при помощи уравнения завязать а, длину пружины на расстояние между штоком и этой гайкой. Идем в уравнение, щелкаем два раза по пружине. Выбираем этот размер и выбираем измерить. Выбираем эту плоскость и выбираем... Да, не совсем корректно здесь получается. И выбираем вот эту плоскость. Размер здесь 31-51. И допустим, ну, минус 3. Щелкаем ОК. Okay. ОК. Okay. Да, 3 а, многовато. Сейчас давайте сделаем не 3, а 2 мм. Ну, где-то так. И теперь, когда мы переместим шток Ближе к этой гайке, щелкнем «Обновить». И у нас размер пружины обновится. А я не так, как хотелось бы, но да ладно. Как видите, в головной сборке у нас оба этих пневмоцилиндра оказались в конфигурации открыты. Именно в этой конфигурации мы подвинули шток максимально близко к корпусу. Теперь нам необходимо выбрать этот пневмоцилиндр. Да, здесь э, конфигурация открыта. И также сделать узел сборки гибким. И то же самое сделать с другим пневмоцилиндром. Теперь мы можем вытащить э, шток одного из пневмоцилиндров в сборке верхнего уровня. Оп. И допустим другой. После чего нажимаем обновить. Пересчитывается уравнение, и пружинка должна стать другого размера. О, получилось. Ну вот сборка уже приобретает более реалистичный вид. Видите, здесь вот эти, не знаю как назвать, тяги, подвески. Они вот так вот. Двигаются. То есть это поможет нам а, понять, не пересекаются ли какие-либо детали этой сборки при а, движении, при имитации движения. Теперь необходимо ограничить а, поворот колеса. Так как здесь сборка не была доделана, то колесо у нас вращается. Сейчас покажу. Вот на такой вот угол. И здесь явно видно, что э, идет интерференция между двумя деталями. Для этого я высветил э, плоскость справа. Если мы э, посмотрим на вид сбоку, то увидим, что эта плоскость у нас э, под наклоном. Это плоскость а, самой сборки. Но у нас есть еще а, первая зафиксированная деталь. Мы можем выбрать... Да, и плоскость это тоже оказа... оказывается под наклоном. Но вот что бывает, когда начинаешь проектировать АБК, как. И это выливает вот такие вот а, неприятности. Чтобы хоть как-то определить положение колеса, нам необходимо добавить а, справочную геометрию. Черт с ним, пусть оно будет неповоротным. Главное, чтобы было полностью определенным и занимало правильное положение. Сейчас я открою, допустим, вот эту деталь. И здесь посмотрим на плоскости. Да, здесь плоскости есть, отлично. И плоскость справа. Сохраняем. Для того, чтобы лишнее нам не мешалось, выбираем необходимые нам детали и применяем команду изолировать. Теперь нам необходимо добавить новую плоскость вот сюда, чтобы эти плоскости совпадали с этой новой плоскостью, которую мы добавим к этой детали. Сначала я открою сборку вот этой вот тяги. Здесь, конечно же, все вот так вращается. Это не есть хорошо, поэтому сделаем следующим образом. Высветим одну из плоскостей сборки. И здесь добавим новую взаимосвязь параллельность. Теперь у нас деталь полностью зафиксирована, определена. Она никуда не денется и не будет беспорядочно вращаться. Сохраняем. Открываем вот эту деталь. Здесь смотрим. Да, чуть-чуть здесь найдет не так, как нам нужно. У нас э, эта ступица или что это такое расположена под небольшим углом. То есть она расположена вот так вот, когда э, вот эти вот кромки идут вертикально. Ну, в принципе, через эти кромки мы и можем э, сделать новую плоскую справочной геометрии. Выбираем одну кромку и выбираем другую кромку. И вот у нас уже готовая плоскость. Щелкнем ОК. Okay. После чего выбираем плоскость этого штока и сопрягаем с новой плоскостью. Выходим из команды ⁇ изолировать ⁇ и колесо у нас двигается только вверх-вниз. Собственно говоря, те же э, действия можем повторить и на другом колесе. И таким вот образом сборка становится э, более реалистичной, что ли, более правдоподобной. Тем самым мы исключаем возможные ошибки на, уже на этапе проектирования. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.